Военные ехали на учения, но узнали, что в крошке картошки скидки 80 Как говорится в уставе белорусских сухопутных войск, война-войной, а пюре по расписанию. Shut up and take my money. Nobody pray for me. It's been a day for me. Yeah. Включенный в повар. USB-шник сунуть в него же, то он взорвется. Сейчас мы проверим. Так. И... I can run facial recognition on the footage of that encounter. Footage? Yes, Peter. I record everything you see. Everything? Everything. Like all the time? It's called the baby monitor protocol. Yeah, of course it is. Um yeah, just roll it back to last Friday. With pleasure. Oh, I think I know what you'll like. No, no, no, no, no, no. no. Oh. This is just me messing around. Go later in the day, later in the day. Богу смерть. Давно пора, хули ты так долго? Будем по старинке решать. Вот так тебе, сука. О! пиццел. Они звали его Соколиный палец. Так лях, их нормально Пизда, Бачов, блядь! Бачов потик, нахуй! Ярик, велась, нахуй, блядь! Велась, нахуй! Тикай нахуй! Я ебу там уеба. Джерик, умер! Алиса, покажи нам, пожалуйста, главного пиздобола Всея Руси. Здорово! Блять, нахуй, просто, блядь. Если бы твоя жена. Сказала, я не буду больше готовить, мне это не нравится, я несчастна. Чтоб ты сделал. Нашел новую жену. Oh, oh, uh, no, I... oh, my... По-английски public figure. Вы сказали nigger? Нет, я сказал public figure. я уж собирался вас ударить. А кто-нибудь из сидящих в зале женщин знает размер своей пизды? Никто не знает. И никогда не узнаете. Ведь вам ни один мужчина такого не скажет. Мы хорошие люди. В процессе чтения приговора прозвучали такие пункты обвинения, как хищение государственного имущества в особо крупных масштабах, финансовые махинации и превышение должностных полномочий. Завтра... Можно поехать ко мне, но заранее хочу вас предупредить, что из всех развлечений дома у меня только хуй. А Винчи потратил три года на написание Тайной вечери, А парень, который сотворил это, просто предделал кисточку в палке, окунул ее в краску, поводил вот так немного и вуаля, с вас 46 миллионов. Знаете, я тролль и очень большого уровня. Я просто, вы понимаете, я не до конца Понять эту логику. Потом поймет. Почему вы не поете? Потому что ты гей! Окей. В году, когда его выбирали, я тогда еще сказал, только он два года был премьер, пусть ее несет столько, сколько сможет, лишь бы Россию. Брызну проверим. Я говорю, ты футболист. Это у тебя в крови. Это расизм. В душе. Расизм. В глазах. Ты гей. Это гомофобно. Это по-черному. Это расизм. Зараза. He, he Completely different tape, right? And quote, and this is the pilot for the article. I saw a Marker Rubio Town Hall in New Hampshire. <laughs>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 The king goes on <laughs> No, I'm not Pilato, it's not It's not Pilato? This is. That's Pilato. <laughs> <laughs> <laughs> I'm just a regular, everyday normal motherfucker. Let's get up off. I'm in position. Let's give it to the boys. Decoy. Cover son. Roger that. Back up. down smoke. Decoy. Flash by. Let's get that off. We'll be right He is Russian. He doesn't understand you. Just kill him. Я тебя убью, блядь! Understand very, very bad, no understand. <laughs> политических сил в наших странах, а на факты. Назовите мне хотя бы один факт. С каким аттракционом вы бы сравнили фильм «Ёлки»? <сосé> <сосé> Честно говоря, я думаю, что там, я надеюсь, здесь. А что, я надеюсь потому что нам подарили да, друзья. А для тебя важно, чтобы мужчин зарабатывал больше, или не принципиально? Здорово! Наверное, важно. Почему? Ну, поскольку мужской кошелек общий, а женский это мое. Пошла нахуй! Он вниз летит Ч сами по мне сомневался маха Все на Бят Мага Вот видишь новый аккумулятор Ну я охуел сейчас Смотри на чего они ставятся даже баный в рот Прикинь Смотри Ёб твои зано, Вот это да, ебать. Смотри, бля, ёбаный в рот. Чё ты, ты сейчас А? Чё ты? Ты ебанушка! Ты чё сделал? Ты всем, Ты пора пострелил. Где? Yeah. Если будете в Кастанае, посетите железнодорожный вокзал. Купите билет и валите отсюда, пока не поздно. Эту ебаную работу. Почему кожаные ублюдки не могут сами навести порядок? Поднего криминала русские Деды Морозы отметили группу Санта-Клаусов. В мытищах состоялась перестрелка петардами. Российская полиция не в силах остановить эту волну по. Жить нам осталось чуть больше месяца. Новогодняя ночь – это время, когда мы пием пийский и сиски, И давайте теребить друг друга за соски. С праздником! Что хорошо в Мурманске – это потрясающие пейзажи. Такие, дети бегают, вороны и псы голодные между помойками ходят. Вот в этом месте хочется умереть. Мы в Мурманске.